последних двух поединках, и посмотрите, как здорово Евдокимов играет. Не знаю, будет ли он рассматриваться как основной игрок, но Дубинец получает мяч у Аринио. Классная передача проходит, С внешней стороны стопы Дубинец убирает игроков, даже двоих, и Джозеф выдаёт Джозеф! Катит дальний угол, иди нам выходит вперед голевая Дубинца, и идеальное исполнение 71-го номера Джозефа. Энергетик уже выиграли, да, счет был 3-0. На моей скорости состав издача право. Дальше Калачев, Гомонов, Журавлев, Гус, Сибилев, Синько, Латыхов и Ровда. Ну конечно, особенно будет интересно посмотреть за Латыховым, да? О, один гол уже есть. Минская Динамо идет за шестой победой. Классный пас! Удар! Бак еще он! Буквально расстреливал Генералова, и какой сейф от вратаря. Чего, опять же. Красиво смотрится игра, и Латыхов. Его неудачный прием. Можно пытаться обыграть удар поворотом, и рядом со штангой. Это был очень опасный момент, и Шпаковский, как мне кажется, не доставал бы. Жевниров ошибается, перехватывает Рылач, который... Опять же, смесился в центр и пас у Дубинца. Полузащитника к Дубинец может обыграть. Дубинец бьет с левой и подбирает Джозефа. Ему это... Неужели это был пас? Я бы ему пальму первенства отдавал в конкуренции с Рылочем. А тут Лотыхов разбирается и бьет с левой ноги. Интересно, будет ли радоваться Латыхов, учитывая, что он у нас Является воспитанником клуба. Привет. И мне тоже привет. Отличное настроение. Хорошая игра. Очень здорово играют команды. Удар поворотов. Шпаковский отбивает. И еще один сейв. Вот эта игра. Стена. В красной форме. Защищает ворот. Вы знаете, на самом деле, сейчас стопроцентный момент был у Ислища, и Я не знаю, каким образом, но Шпаковский отбивает. Я Не знаю, наверное, потому что стадиона там нету. Мяч залетает в сетку. Это Аринио! После того, как мяч попадает в голову 88-му номеру Исачи. Мяч залетает в сетку. И 2-0 в исполнении низкого Динамо. Ну что ж, такой вот неоднозначный первый тайм. Мне казалось, что и для Исачи, и для Динамо все было не так просто. Что не в ту сторону сыграл игрок Минского Динамо. Так, Ислыч в атаке. Классный пас. Удар! И о штанге ворота залетает мяч. Хорошее начало для ислачи После первого тайма. Один гол появляется у команды из Минского района. Провалилась защита. Никого не было слева. И будут являться игроками основ. Кто его знает. 1 XБ удар воротам, отбивает Шпаковский. Вот этот парень, который по 30-м номером еще. Погода у нас шикарная, но холодно. Снова этот парень, удар поворотом, и здесь Шпаковский. И Дмитрий Комаровский показывает, как правильно бить. Рылочь, рылач, Рылыч! Наконец-то пробил! Он тут его скрипченко буквально заставил пробить поворотом. До этого очень гоняет, ну вот загоняет его свирепо в угол. Джозеф пытался сыграть эффектно, но была прочитана его задумка. Это же снова контратака Ислыча, и этого парня лучше сдерживать. Ходорковский, Ходор... Ходоркевич не отбирает мяч, удар! Ислыч сравнивает счет, но... Честно говоря, учитывая, как этот парень играл, как будто бы гол напрашивался именно с левого фланга, именно от него. И он уже до этого два раза бил поворотом, уже в третий раз Шпаковский отбить не смог, хотя дотянулся до мяча. Да, в Белом Минское Динамо подача и опять же опасность. Удар и выходит вперед. Ну что ж такое-то? Все преимущество, которое было у Минского Динамо, мало того, что растерянно, так уже и команда пропускает. Ну и Морозов, бывший игрок э, Ислыч э, Макарский пишет нам статистику. И так, по ударам, вы помните, что было 7-7, теперь 9-12. Минская нам уже проигрывает Джоза, берет игру до себя на Морозова. Морозов! В девятину! Стреляет вот эта пушка! Ничего себе, как стрельнул! И, конечно же, Морозов не радуется. Это было впечатляюще. И Джозов к своему голу добавляет еще и голевую передачу. Стрельнул, так стрельнул. Обычно говорят, убил семью пауков, которая там в этой девятке жила. Включает Швецова. Заброс на Хвощинского. Хвощинский! В штрафную на Морозова. Морозов, Хвощинский! Морозов! Морозов! Замах! Удар! Рядом с девяткой! Там у него нагретое место! Но в этот раз он промахнулся на Сочивка, Сочивка забрасывает на Антона Путила. Ну что, будет гол или не будет? Я вставил на то, что будет, но пока его не видно и какой контроль? Это точно Динамо или Спартак? Антон Путила! Будет ли бить Антон? Бьет обводящий москок мяча Морозов! Простреливает на Джозефа и догоняет защитник Ислыча. Близко было, очень близко.